Людишки-глупцы клали камень на камень и возводили деревянную крышу. Пилы молотов терзают кожу благого дерева и смеются над древесным богом. И когда узнают об этом бог, насылает он на людишек-глупцов тварей своих. Нападают они на молотов и их же пилами распиливают никчемную плоть их и строят ему дом из их гниеющих кошек. Песня Трикстера, автор неизвестен. Какое-то время я злился на Кате после этой катавасии с тюрьмой. Но, эй, hey, нельзя же винить в том, что с ним сделали молоток. Так что я решил отправиться за тем рогом, про который говорил Феликс. На самом деле, особенно выбирать не приходится, надо платить за жилье. А мой домолоделец еще более жесткий тип, чем молоты. Хорошо, что из карты понятно, где там вход. Плохо то, что неясно, где же сам рог. Феликс успел немного поразнюхать, и по его говорят, что Рок лежит в гробнице какой-то знати. Семейство Квинтов. Думаю, мне просто нужно как следует поискать. Феликс, как всегда, удружил, сказав, что в катакомбах водится нежить. Надо выяснить, где такой еретик, как я, может достать немного святой воды. Всегда нужно быть наготове. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и это Вор, золотое издание. Итак, переходим к новому, к новому заданию. Судя по всему, из ролика мы узнали, что отправимся мы за рогом Квинта. Вот, вы говорили, что миссия такая же интересная, как тюрьма и не менее сложная. И судя по ролику, короче, там сказали, то, что будет нежить Нам нужна святая вода по-любому а, <свят> Так что... Так, давайте посмотрим задание для начала а, Вниз в Бонхарт Сложность эксперт Так, найди урок гвинт, Квинта, Не Гвинта, а Квинта, как вы там поправили меня в комментах Окей, укради драгоценный камень Душа Мистика Окей а, Грабь мертвецов, набери добычу на 2000 монет Укради драгоценный камень Сердце Мистика как только заполучишь то, зачем ты сюда пришел, выбирайся обратно на поверхность. Окей, тут есть еще и карта. 700 а, гвинтов там, туда-сюда. В принципе, смотри, карта небольшая, но ничего не из нее непонятно. Окей, давай посмотрим, что можно купить. А, так. Стреляющие зелья у нас три Я думаю хватит, меч есть, дубинка есть Так, водяная стрела 12 вот Там нужно наверное водяные стрелы Будет <как> Так, смотри Стрела с веревкой еще какая-то Застрянет в деревянных поверхностях Развернет свисающую вниз веревку хм, В принципе может пригодиться Давай-ка у нас ни одной кстати нет Давай-ка Ну давай наверное три возьмем Возьмем святой воды еще. Давай вот так все. И на остальное возьмем водных стрел. Окей. В принципе, я думаю, хватит. Надеюсь. Окей. Ну, начинаем. Итак, собственно. Вот оно. Вот оно место. Так, карта не изменилась, да? Понятно. Так, погоди. Вход, возможно, не пройти знатные роды а, рук квинта находится у какой-то знати как сказал гард смотри я сюда могу пройти подняться да смотри могу это склеп нет мне туда не забраться Мне туда не забраться и ничего не открывается окей ладно допустим опа зомбарь он живой Да, живой так я подходить не буду Окей, что у нас? Нет, нет, не говори, что ты застрял. Я сюда могу вообще подняться? Да, смотри, я могу подняться. Есть тут что интересное? <communing> Здесь вот какой-то склеп. О! Первая наша находка. Ништяк. Ништяк. Так. Вот, ну, Собственно спуск в пещеры почему-то у меня не прыгнул он так здесь что у нас бляха смотри какие какие стены да у них далековато идти ну не говори ка далековато так смотри можно спуститься вниз но внизу блуждает зомби там что-то есть похоже так а что здесь Бляха, это смотри, как... Как же атмосферно все таки да? Как же круто. Так, ну я думаю, стоит, наверное, спуститься. А он здесь один, поэтому я думаю, наверное, я... я не буду... Так. Я не буду тратить святую воду на него. Я его просто вырублю. <клёх> Бляха, я ногу чуть не сломал. Я его просто вырублю. Причем он еще и без руки, смотри. Блеха. Уже покоцал, короче. Уже покоцал. Так, это что такое? А, я думал это что-то золотое, короче. Смотри, меч еще какой-то разломанный. Ладно. Хрен с ним. Блеха, здесь могу пройти... Блеха, он опять встал. А я могу эту, эту гробницу эту открыть? Нет? Окей. А здесь что? Эту гробницу могу открыть? Нет? Ай-яй-яй-яй-яй! Ну-ка. Отлично. Хоть пробежал. Я хоть могу пробежать. Ладно, сюда ход, один только сюда. Идем. Пускай он там блуждает, короче. Я не буду его трогать. Так, куда тут идти-то вообще? Охренеть, смотри. Какой-то черт нарисован. Здесь какие-то. Здесь вообще вниз. Бляха, тут заблудиться можно. Так, а там зомбарь. Ну, он идет ко мне, да? Но я думаю, он меня из виду потеряет и а не пойдет сюда. Здесь наверх, там вниз. Так. Ты кто? Он еще в зомби не превратился Бляха, вот этот значок я где-то уже видел В каких-то играх я уже видел этот знак Кто видел, пишите в комментариях, в каких играх видели такой знак Так, смотри, книга С меня хватит Если Феликс хочет остаться и быть убитым, то его дело Но моя доля не настолько велика, чтобы я остался здесь еще хоть на минуту мы уже потеряли дранка из-за этих проклятых зловонных буриков и маркус не смог перепрыгнуть через ту огромную расщелину бурики бурики это зомби что ли? так наверное утонул а может разбился в дребезги я хотел было поискать его тело но он нес часть добычи из плохо хранями могилы но пожалуй она того не стоит потом на наших глазах кассир был весь истыкан стрелами в хитроумной ловушке в одном из этих огромных восьмиугольных склепов не то чтобы мне было хоть каплю жаль этого ублюдка но у меня нет ни малейшего желания закончить свою жизнь так же. я уже и не надеюсь увидеть феликса снова кажется он уверен что рок квинта находится где-то к северу от склепов но думаю это только его догадки я думал что стоит изучить те странные x пометки в туннелях буриков но феликс сказал что они к делу не относятся Уж если он не сдохнет, то ловушек или зомби, то его прикончат бурики. А, нет, смотри, бурики это кто-то другие. Эти туннели просто кошмар. Хорошо, хоть большая часть наших меток осталась нетронута. Я почти выбрался, но нужно поспать. А, думаю, место, что я подыскал, достаточно глухое и отдельное. И зомби... А, отдаленное. И зомби меня не найдут. Окей. Окей. Так, а это что? Что? Свернутая постель. Окей. Ладно, в принципе, он нашел, короче, где поспать и уснул вечным сном. Так, сюда, здесь мне, в принципе, больше нечего делать, да? Эти штуки, они не взаимодействуют, не работают. Так, ладно. Смотри, вот это подсвечено. Нет, ничего. Окей, ладно. Блях, смотри, поднялся все-таки. Упырь. Уходит. Так, ладно, теперь спускаемся вниз Ого что Завалено Ого а Аларус Опа О, исцеляющие зелье, неплохо Но пока я не буду его пользоваться Потому что у меня пока хоть какая-то хилка есть Поэтому я не буду пользоваться Жалко, что вот эти гробницы нельзя открыть было прикольно знаешь как расхититель гробниц Смотри, какие статуи непонятно это что за какой-то статой какой-то мангуст что ли или ленивца непонятно. так а с этой штука я ничего не могу сделать да это просто это просто окей так я спустился вот отсюда да получается значит идем сюда смотреть здесь еще куда-то наверх. Ну а здесь что? А да ладно. А вот так, да? Дырка. Опа. Смотри. Что это? Это сундук, что ли? Ключик нужно, видишь, нарисовано. Хм. Как туда попасть? Интересно. Девки пляшут. Так, окей. Теперь идем, получается, сюда наверх. Так, смотри, здесь. Опа. Смотри, священная, а это святая вода. Крутяк. Крутяк. Пиштяк. Так. так, откуда я пошел? Откуда я пришел? Чисто склепы, знаешь, такие. Ничего не лежит. Хм. Хм. Не зря пол выделяется. Я думаю, это ловушка. Отсюда что-нибудь вылетит. Вот я тебе говорю, смотри. Я просто, про я просто, я просто проверю. Ах, я же сказал, Да. Я же сказал, так а стрелы можно эти подобрать, которые он выстреливает, нет? Нет. Окей. Надо быть аккуратным. Здесь по-любому куча всяких ловушек. Куда вот эти статуи тоже какие-то? Смотри, может и что-то вставить надо. Эти статуи тоже какие-то, смотри. Тихо, ты кто? Это ты? Ой, юпта! тихо тихо тихо тихо тихо священная вода святая вода святая вода сейчас я его покошу чтоб он не мешал сюда иди это смотри это зомби короче этого как его мага было все он больше нам не помешает короче Так, а ничего нет. Да аккуратно. Еще и молот. Вот, а ничего не двигается, я не могу ничего двигать тут. Ладно, вот, ну, окей. В принципе, можно было <coughs>, туда не подходить, а просто спуститься. Ну ладно. Ничего застрял-то. Так. Вижу зомбаря. Я сейчас просто взгляну. Там что-то вон разбито. Здесь что? Какие-то чаши нарисованы. Плеха, тут проплыть можно. А там. Теперь я просто нырну, посмотрю. Да. О, смотри, сколько ходов! Это просто жесть. Как так? И куда идти? Хрен поймешь. Смотри, сундук. Отлично. Черепки ничего не берется, да? Допустим Здесь зомби Тихо-тихо, лежи, отдыхай, отдыхай Бляха, встал Так В принципе, я думаю, что вот эта вода Она сейчас приведет меня Туда, в соседнюю комнату Хотя фиг его знает Да в принципе, она меня привела в соседнюю комнату. Но там был еще э, поворот Сюда прямо. Это что за звук? Еще и вниз, смотри спуск. Еще и здесь. Ага, ага, ловушка, стопудово. Видишь дырки? И скелет рядом <связь> меня не ми, меня не обхитрить меня не... зелье чего за зелье? зелье скорости что это за зелье скорости так ну в принципе все да так ну, в принципе вниз что за звук <связь> А, я, я не умею, короче, вот, а, я уже раньше упоминал это, я не умею в старых играх нормально спускаться по лестнице. Все, получилось. Настолько криво сделано раньше было. Так, погоди, это кнопка, это стопудовая кнопка. Да, нажал. Нихера себе, ты прикинь. своими ловушками, ух ты, грибочки со своими ловушками так, здесь что-нибудь есть могу забраться <свист> да, я могу здесь забраться но здесь ни черта нет, <свист> ладно, окей идем вглубь в пещеры грибочки, грибочки могу взять, нет пещеры такие, смотри, стены как будто... С какой-то мясо из какой-то плоти сделано, да? Стрелочка. В смысле? Эта стрелка указывает выход или что? Так, ладно. Со стрелками потом разберемся. Кто-то есть, тихо. Ёбьте мать, ты кто такой? Динозавр? Так, погоди. Тихо, тихо, тихо, тихо. А как с ним? А я могу его глушить, нет? Погоди-ка. Нет. А, Ни хрена себе, он меня это. Он мне снял, короче, хп. Так, попробуем с ним сразиться тогда сзади обойду Он ну, короче плюется какой-то херней а ну иди сюда а ну иди сюда 6 тыс посмотри только это что такое это мини-динозавр какой-то. Кровь. Так, ладно, что здесь? Здесь ничего. И оглушить их, в принципе, никак, да, получается? Да, стрелки, походу, показывают на выход. Смотри, можно сюда. Еще, смотри, есть еще здесь. ой еще вниз куда-то там вода плехо и как вот, вот, вот как можете и... плеха да. давай я короче здесь сохранюсь и проверим просто проверим если там будут какие-то туннели жесткие то пойдем сначала Так, здесь ничего нет. Просто посмотри. Смотри. Здесь, смотри, проход куда-то. Охренеть. Тут куда-то. Так, зомби. А, раз, раз, раздолбанный зомби. Дырки. ага это выделяется значит здесь здесь ловушки надо как-то короче тихо тихо вот так <шут> <рех> бляха <с states> не посмотрел ладно хорошо сохранился так ай нет тихо Первый раз хорошо получилось. Так, раз. Оп, два. Огненная стрела. Ого. Интересно. Отсюда меня убило? Труп. Здесь есть поесть. Иди, я сразу сейчас захаваю Отлично Так, мешочек с добром какая-то записка а Я решил нырять Если записи мои верны, то внизу подземелье Запечатанное несколько столетий назад Но недавно снова вскрытое буриками А, -а, -а вот это вот, вот эти вот Вот эти вот штуки, это бурики? Нифига себе так, там должны быть припрятаны кристаллы огня. Они мне понадобятся для факелов, если хочу заполучить душу мистика. Вот так вот, да? Вот так вот, да? Значит, вот эти вот огненные стрелы мне понадобятся для того, чтобы достать душу мистика. Понятно. Так, теперь надо выбираться обратно. Тихо, тихо. Окей, okay, ладно Сделаем вид, что вы не видели этого Так, смотри Раз уж я сюда упал Ладно, я я сохранился, уже нам Не вылезти Там дальше в пещеру, и потом посмотрим Я надеюсь, мы выберемся Отсюда, туда Если нет, то, увы, нет Но я думаю, как-то Как-то предусмотрели, наверное, что Мы сможем вернуться Вот вообще, смотри, какие-то зеленые стены, как будто плесенью покрыты. В принципе, я вот одного бурика. А, ну смотри, ну вот они. Вот, мы выбрались, получается, да. там два бурика. Бля, хаос с двумя. Как-то будет, наверное. Ну-ка, а если я стрелами их. Я смогу убить их стрелами. Они, смотри, еще какой-то. и тут воняют. Бляха, бляха, бляха, бляха. Ну как так-то? Ну, стрелами, я думаю, <coughs> буду долго их бить. Ну, сейчас проверим. Блин, он так скулит, смотри, да? Просто. Даже убивать не хочется. Но, но надо, Федя, надо. Вы мне мешать будете. Мне будете мешать. Не надо так скулить, пожалуйста. Так. А я не докинул. А -а -а, нет, я так долго буду. Надо попробовать, короче, э -а, спуститься и сразиться. Да в смысле спустился? Аккуратно спускайся. Гарт. ⁇ пти, -те мать, тебя чем не учили? Нет. Смотри, в принципе, они не бьют. Они только а -а -а -а, стой на месте. В принципе, они меня, смотрите, боятся. Я их, в принципе, могу, смотри, пугать. Они меня боятся вот так вот. И не трогать, видишь? Так что окей. Да, я, я в принципе, вот в эту пещеру пришел обратно. Там застрял, смотри. Ладно, я их убивать не буду, пускай они здесь. Лобасятся. Вот. Окей, давай-ка здесь сохранимся. Вот. Сохранимся и продолжим уже в следующей серии исследовать эти пещеры. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Instagram, комментируем. И с вами был Валерий, всем пока!